В результате жестоких боев 13-14 августа украинская армия потерпела сокрушительное поражение в районе Саур-Могилы. Армия ДНР уничтожила большую группировку врага, расположенную в селе Степановка в 10 с небольших километров от города Снежная. Эта ударная группировка буквально нависала над этим ключевым для обороны Донецка городом, грозя полностью отрезать столицу республики. Ликвидировав эту опасность, наша армия решила важную стратегическую задачу по обороне Донецка. С передовыми частями нашей армии мы выдвинули в Степановку. Несмотря на то, что противник был выбит из района больше суток назад, дорога в Степановке по-прежнему простреливается. Кроме того, большую опасность представляют раздрозненные небольшие группировки украинских военных, которые полностью дезориентированы и пытаются самостоятельно выйти из окружения. Поэтому мы двигались в составе вооруженной колонны, направленной в Степановку для вывоза трофейной техники, которая была брошена украинской армией. Впрочем, брошенная техника стала попадаться сразу за постом полевого командира с позовным «боксер», который держал оборону непосредственно перед Степановкой. Только на этой дороге с понедельника боксера сожгли 12 единиц техники врага. До Степановки мы добрались без происшествий, хотя и подверглись небольшому автоматному обстрелу. В селе не осталось практически ни одного целого дома. А затем в центре поселка забывшим универмагом мы обнаружили первый трофей – совершенно исправную установку град, даже заряженную. Показывает. Зарядный, показывает, да. По разбросанным вещам можно было судить, в какой спешке отступали украинские военные. В спешке был брошен даже украинский флаг подразделения. Среди брошенных вещей попадались шприцы. Судя по всему, солдаты украинской армии принимали наркотики прямо на позициях. Наркотики, да? Наркотики. А затем, как из рога изобилия посыпались подарки, огромное количество боеприпасов, в том числе мин направленного действия. Пока наши бойцы восстанавливали установку «Град», мы вместе с местным жителем по имени Михаил осматривали окрестности, а Михаил рассказывал нам подробности произошедшего здесь боя. Оказывается, украинские офицеры просто бросили своих солдат еще в понедельник. Идем, идем, идем. и технику все бросили, потому что их сами на, э, штаб, ну, бросил. Штаб бросил, да? Да, в понедельник они все эвакуировались, оставили, да. э, э... Дивизион, штаб дивизионов э, Из еды просто все бросили? Нет, еда была, потому что они в субботу завезли. Ага. Вот. А в бросили? А они все бросили, и они сидели, бедные ребята, тут не надо, что делать. Вот. И Солдатики, потом уже, да? да? потом уже полковник их забрал, ну свой. Ага. Как, вот. А на днях, э, не на днях, а, перед тем, как они сюда заходили, в течение дня 14 градов было. Вот это все, все улицы, что это полностью рада ну, потом, стреляли. Да, да, ну это вояки. вояки. Да. Потому что тут в основном, еще интересно, вояки у них беду статуса э, участников боевых действий. Вот, что, и пройдет. они из-за этого переживают, да? Так переживают, потому что дома ничего. Их, они как-то полигонят, фактически они тут участвуют. Вот. Ясно. Поэтому и беру, потому что и, если было... Полигон, а, вот Действия, им нужно было это самое сделать, ввести в военное положение, а это финансы. Вот они, вот с их дивизиона было два раненых, и им никакой помощи не оказывали Да. Почему? Потому что это надо платить 600 тысяч каждой семье пострадавшим. Вот и все. Здесь еще одна подробность, как относились офицеры к своим бойцам. В то время, как они ни в чем себе не отказывали, их бойцы питались одними сухпаями, за время пребывания украинской армии в поселке он ни разу не видел, чтобы им приготовили горячую пищу. При этом на позициях процветало откровенное пьянство, как среди офицеров, так и среди солдат. Еще, раз, можете... да. Еще интересно, офицеры и обеспечения живут очень А это система наведения, обнаружения и подавления. И плюс генератор. Угу. Э, здесь и генератор, который питает все это. Ну, это система наведения. Ну да, они тут это бухали, вовсю похоже. Да, да. То есть они как бы ни в чем себе не отказывали, да? Да нет, у них все было. А солдаты голодали, да? Ну нет, чтобы а пойти и сами готовили. Вот что-то вроде есть, все а то, чтобы а пойти, уже вот так у них. Уволили, а горячим, то есть солдатам горячим ничего да. не давали? А ничего. Михаил поделился с нами интересными наблюдениями и о боевом духе украинской армии. Военнослужащие этой армии откровенно боятся вступать в контактный бой, Предпочитая расстреливать противника издалека из тяжелой техники. При этом с подвозом боеприпасов у них в последнее время возникали большие проблемы. Хлеба нет, а делаем этим самым лепешки делаем. Ну, в общем, украинская армия находится в ужасающем состоянии. Да? Они в панике всегда. Когда начинаются боевые действия, то есть обстрелы, они все текают. То есть они в контакт стараются в ближний. Не, не, не, не ходить, да, не ходить. Ну, а защитники в основном постараются выбить технику их, uh -huh. потому что техники, и то, техника они, и на высшем уровне, то есть ее по -по постоянно она ломается, потому что она старая. Задержки все время с боеприпасами, потому что подвоз все время обстреливается, то, -то, то есть невозможно подъехать, подвезти, поэтому у них все ограничено и людскими, почему людскими, потому что люди... Его... Военные которые призваны по мобилизации, они воевать не хотят. Это уже однозначно. Почему? Потому что у меня есть доказательства к этому. То есть записи самих ребят. Вот. Поэтому я потом в Фейсбуке представлю все эти доказательства, которые есть. В понедельник был ранены ржанский мужчина. Вот. И, у него... И они его не отправили в госпиталь. Ну не в госпиталь, но там в себе в этом. Дмитрий, хочет, то Бросили, да, здесь? Да. То есть они гражданские не помогают. В этом отношении нет. Они считают, что это террористы. И, в общем-то, с таким настроением украинская армия воюет в то время, как на нашей стороне, в частности, в районе Степановки, противостоят этой армии ребята, которые просто рвутся в бой, убивать врага чуть ли не голыми руками. В частности, в составе штурмовых подразделений, отбивавших Степановку, есть очень много добровольцев из Семеновки, которые просто горят жаждой мщения за акты геноцида, которые устроили фашисты там. Я думаю, что с этими ребятами украинским солдатам действительно лучше не сталкиваться. Ну, мужики, за нами правда. За нас русские. И вся русская половина Украины – мы победим. Одесса с нами и 9 областей. Правда за нами, другого варианта нет. Кунта, Кунта это не вариант. За ней правды нет. Бог с нами и Бог все увидит. Я готов здесь отдать свою жизнь за эту землю русскую, мои родственники в Луганской области. Я сам другого города приехал защищать и отстаивать правду. Другого варианта у нас нет. Михаил показал нам во дворах место, где находился командир батареи Градов. Это неизвестный нам украинский офицер не только бросил своих солдат, но также и секретные материалы, таблицы, журналы, ведения огня и так далее. Мы захватили эти документы и дальше пошли смотреть место, где находился штаб украинских нацистов. Их подразделения в украинской армии выполняют теперь функции заградотрядов. Фашисты располагались в Степановке, в местной школе. И, как рассказывал наш спутник, вели разгульную жизнь, постоянно употребляя алкоголь». И все время ищут спиртное в селе. Спрашивают там самогонку, вино, вот такого пана. Правосеки, да? Да, все. все. И вояки, и правосеки. А, а, а простите, с собой еще вывод, самогонку вытаскают немножко, короче, в бутырках.